Йоу, ребят! На связи, как обычно, Антон. Все мы с вами любим машины, не так ли? Да и честно говоря, не мы с вами одни такие. Автолюбители были, есть и будут во всем мире, во все времена. И только они могут повторять избранные модели в домашних условиях из подручных материалов. Сегодня я покажу вам уменьшенные модели реальных машин, которые заставят вас удивиться присаживайтесь поудобнее ведь я уже начинаю а также не забывайте о лайке под роликом и подписке на канал чтобы не пропускать новые залипательные видосы а также в конце видео конкурс на тысячу рублей но ну а мы начинаем первой же машинкой в нашем выпуске станет такой вот кибер чувачок я вот все думал где же я мог видеть его раньше и только сейчас вспомнил что в одной из новостей говорилось мол у Илона маска именно такая модель его теслы Похоже, ребят, эта машина так сильно вдохновила и поразила, что они сами захотели воссоздать ее по полной. И, честно говоря, у них это идеально получилось. Им удалось повторить как внешний вид авто, так и весь салон внутри. В общем, получилась пушка-вышка. Они точно заслужили лайка и респекта за такую проделанную работу. Следующей тачкой станет известный британский автомобиль, выпускавшийся фирмой AC Cars с 1961 по 1967 год. Если вы однажды узнали о нем, вы наверняка не забудете этот внешний вид и ничем не перепутаете никогда в жизни. Это Кобра. Реплику выполнили в масштабе 2 к 3, то есть довольно-таки такой большеватой. Машина получила основным цветом белый, а дополнительным синий. Это сочетание не зря давно считается одним из классических и самых крутых. О салоне авторы идеи тоже позаботились. У машины ярко-красное красивое сиденье, лакшери руль и иные детальки прямо как у оригинала смотрю я на нее и глаз не могу оторвать вот честно на очереди будет мини-трактор хотя как по мне эти два слова вместе совсем никак не сочетаются почему да вы сейчас сами все увидите и поймете у машины целых восемь колес пары которых выполнены в сдвоенном формате трактор был просто уменьшен вдвое и получил чуть более слабые характеристики однако которых вполне хватает для даже серьезных бытовых работ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 Чтобы вы понимали, парнишка решил даже не перекрашивать машину, а оставить такой вот ржавой. Но вернее не ржавой, а сделанной в таком стиле. Получилось, на мой взгляд, очень свежо и интересно. Чарджер однозначно получился. Машина запросто заводится, ездит и выдает неплохие результаты на трассе. Что делать, если вам необходимо перемещаться по городу, однако использовать машины или же метро невыгодно как с экономической точки зрения, так и с точки зрения скорости?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 Как им удалось сделать его таким, я понятия не имею. Однако, что я точно знаю, так это что за модель машины удалось воссоздать следующим ребятам. Это ведь легендарный 911-й Поршик RSR. Да, такие модели уже давно не выпускаются. Но насколько же дизайнеры в то время опередили время, что даже на сегодняшних дорогах такая машина смотрелась бы современно и стильно. Уму непостижимо. Машина получила в два раза уменьшенные габариты – серо-красный окрас и очень яркие прикольные наклейки. Хоть по характеристикам модели является обычной игрушкой, зато по внешнему виду производит впечатление на буквально всех прохожих и проезжих людей. Не дай бог вам когда-то вызвать следующую машину. Однако не отметить ее красоту в текущей форме просто невозможно. Это пожарная машина, которая получилась у ребят из одной их старой модели.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 Мне машина очень зашла, я бы с огромным кайфом на такой прокатился самостоятельно. Следующая тачка в нашем видео будет от уже известной всем марки Porsche. Эти ребята делают вещи. Думаю, каждый автолюбитель во всем мире со мной согласится. Однако такой вот модели я никогда раньше нигде не видел. Но, судя по всему, она действительно существует и когда-то давно выпускалась. Используется данная вариация исключительно на подготовленных треках, и под такую же дорогу ребята и создали данный уменьшенный экземпляр. Поршик вышел каким надо, просто идеальным. Низеньким, легеньким, быстреньким, маневреньким, просто Муа. Кстати, как я заметил, ребят на видео несколько. Наверное, они придумали сразу парочку таких моделей, и теперь соревнуются на них в гонках. А что? Идея суперская. Да и кто бы отказался погонять на таком красавчике? Не будем далеко отходить от спортивных тачек и посмотрим на еще один болит. Попробуйте угадать, что это за марка.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 И напоследок я удивлю вас карликовом Шевроле под названием Little Betty, которая была построена одним мужчиной из штата Миссури. Машинка в точности повторила оригинал, получила двигатель на 1166 кубов, оригинальные заводские цвета и проработанный салон. Грубо говоря, это та работа, которая делалась не для каких-то там гонок или веселушек, а исключительно для того, чтобы повторить одну из любимых моделей машины. Повторить не просто так для галочки, а именно досконально, именно полностью с ног и до головы. Эта машина отличается откидными окнами спереди и электроприводом сзади. Она имеет полностью функциональную приборную панель с обогревателем и дефростером. Все, что есть у настоящего полноразмерного Chevy 54, есть в этой машине. И все в рабочем состоянии.